Как вы относились к парням, с которыми вы ходили на ринг? Я хотел убить их. Я могу сказать: Почему вы это сделали? Я нервно смеюсь. Вы действительно так чувствовали? Да. Как вы довели себя до такого состояния, когда вам захотелось их убить? Просто подумайте о том, кто я такой. Я больше не хочу туда возвращаться. Я больше не хочу пребывать в таком нищенском состоянии духа. И не с физической точки зрения. Я не хочу быть пораженным нищетой здесь. Да. Так что не могли бы вы посидеть и подумать об этом перед боем? Подумайте о парне, с которым вы дрались. Абсолютно верно. Чем больше вы причиняете ему боли, тем выше вы поднимаетесь в жизни. И это просто мой менталитет. Чем больше вы причиняете ему боль, тем больше люди любят вас. Вау, это довольно сильно. И это правда, я думаю. Значит, когда вы нокаутировали его, вы были довольно счастливы. О, я даже не хочу этого говорить. Да, вроде того, да. Чего вы не хотите сказать? Это было недостаточно хорошо. В тот период моей жизни это было недостаточно хорошо. Вы хотели продолжать в том же духе? Да, я хотел сокрушить его дух. Я хочу, чтобы он думал, что может быть таким. Страх подобен огню. Если вы знаете, как его контролировать, он согревает нас всех. Он нас кормит, он наша еда и все такое. Но если вы позволите ему выйти из-под контроля, он уничтожит вас и все вокруг. Это такая умная мысль. Как вы поживаете? Как вы храните его в коробке, где вас питает ядерный реактор? Но это не лесной пожар. Я не знаю. Я был запрограммирован. Я мог бы находиться в комнате с кучей действительно плохих, или вы можете считать плохих, но очень интересных людей, которых я, возможно, не должен был бы покидать из этой комнаты. Но это всего лишь моя проекция того, что я чувствую, и я проецирую это на всех остальных. Поддерживали ли вы связь с кем-нибудь из парней, с которыми дрались за годы, прошедшие после тех боев? Холифилд. Холифилд. Мы деловые партнеры. И бизнес по производству ТГК-жевательной резинки. И во всем, что касается марихуаны, в значительной степени мы готовимся к этому. Что мы делаем? Укусы, укусы майка, та часть уха Холифилда, которая отсутствовала. Мы готовимся выступить с этим. И мы очень преуспели в этом. И я так рад, что он собирается это сделать. Вот что я говорю. Хорошо, послушайте это. Мы единственные бойцы в мировой истории, которым все еще платят за бой 25-летней давности. Это правда. Кто это делает? У вас все еще есть тигры? Нет, у меня маленькие дети. Если бы у меня не было детей, только я и она, мы бы так и поступили. Значит, когда ваши дети подрастут, у вас снова будут тигры? Нет, я ими не буду. У меня будут достаточно сильные руки, чтобы справиться с ними. Вы должны быть, иногда должны быть жесткими с ними. Правда? Да. Они понимают, слушайте, не так сильно, как тигры, потому что они обижаются. Они впадают в депрессию, когда вы им рекомендуете. Но львы похожи на собак. И они мне надоели. Идите сюда». Совсем как собаки. Гепард. Гепарды — это больше собаки. Гепарды лают. Они не рычат, как кошки, жемчужина. Они кусаются, они лают. Так что большинство кошек, некоторые кошки, относятся к семейству собак. Правда? Значит, гепард ведет себя как собака? Если это гепард и лев, тигры не таковы, но вы можете сказать им, что делать. И они помечают кого-нибудь, прыгают на вас, приходят и расслабляются с вами. Тигры не похожи на тех, кто просто хочет потусоваться с вами наедине. Они не хотят дружить ни с кем другим. Опасно ли заводить друзей, когда у вас есть тигры? Обычно я этого не делаю. Они у меня в клетке, когда приходят друзья. Так вы думаете, вы хотите сказать, что по мере того, как вы становитесь старше и становитесь менее агрессивным, кошки чувствуют это по запаху? Да, им это нужно, они знают. Послушайте, их нужно поставить на место. Тигр знает, что его нужно поставить на место. Если вы не в состоянии поставить его на место, он поставит на место вас. Так что вы должны быть заказчиком его микрофона. Абсолютно верно. Это не обязательно должно быть жестоко. Это не обязательно должно быть жестоко. Послушайте, вы ведь можете научить этих кошек верно? Вы можете научить их, но очень немногих, например, только полпроцента можно обучить. Вы не можете их приручить. Вы можете обучить их, но вы не можете их приручить. Вероятно, полпроцента. В чем разница? Если вы, если вы обучите их, они будут делать трюки за вас. Вы общаетесь с ними, они делают это, а потом вы должны их убрать. Да. Но когда вы, когда вы еще не выросли они, они спят с вами в одной постели. Вы можете это сделать. Да. Верно. Да, но у меня не было слепых, но у меня в постели были тигры, и у меня их было двое в постели. Вот почему они плохо сочетаются друг с другом. Вы в постели, они хотят подобраться поближе. Следующее что вы знаете, у вас дерутся 2400 фунтовые кошки, а вы с рангом. Господне, пытайтесь скатиться на пол, вы катаетесь по полу на кровати, а они дерутся на кровати, потому что хотят подобраться к вам поближе. Кто из них хочет подойти поближе? Они начинают драться. Как вы разнимаете тигра? Я не знаю. Вы понимаете, что я имею в виду? Это один из них бьет другого. Затем он бежит ко мне, не пытается встать у меня за спиной, и этот парень выходит. Сейчас около трех часов ночи в вашей спальне? Если я буду драться с ними, я не думаю, что смогу с этим справиться. Я тоже не думаю, что смогу. Со мной такого никогда раньше не случалось. Это случалось с тех пор, как они первого года рождения. Они спали со мной, тусовались со мной, и такого никогда раньше не случалось. Никогда не думал о том, чтобы воспитывать их. Они поднимаются наверх, они тусуются. Но послушайте, если они когда-нибудь подерутся, я слушаю, весь дом вам придется покинуть. Да, они подрались. О, Боже. Мне нужно смыть весь дом, чувак. Out, Почему? О, Боже, вы не можете. Вы думаете, кто-то сбросил на вас ядерную бомбу или что-то в этом роде, чувак? Вы не можете дышать. О, мускус. Да. О, они распыляют эту дрянь повсюду. И послушайте, и если вы не будете осторожны, иногда они делают это с вами, а потом проходят мимо. Порошок попадает вам в мочу. Срань Господня. Иногда мочитесь на вас. Они сделали это из презрения или любви. Или почему они это делают? Иногда вы выводите их из себя. Иногда они подшучивают над вами и мочатся на вас. Они просто проходят мимо и трутся друг от друга, не могут смотреть в лицо спиртному и уходят. Военнопленный. И это идет сзади, и это выходит наружу. Это не так. Это не похоже на то, что они падают вниз и возвращаются обратно. И запах мочи. Святые угодники. Он действительно сильный. О, Боже. Послушайте, на шатырный спирт тут ни при чем. Правда? Вау, вы можете потерять сознание, чувак. Вы должны это увидеть, чувак. И когда они это делают, послушайте, это вылетает, как брызги и хлопает бум. Хвост поднимается вверх и идет носом. Бум попал в вас. Какого хрена? Вы ныряете от запаха. Снег еще хуже. О, Боже. Как долго у вас в доме жили большие кошки? 14 лет, примерно 13 лет назад. Когда приходили люди, я отводил их в клетку, в клетку, где они бегали и все такое. Вы когда-нибудь беспокоились, что вас укусит? Я должен был так поступить. Но мое говорила мне, что я держу этих больших матерей под контролем. Я так и сделал. Они разговаривали со мной и пытались запрыгнуть на меня. И у вас должна быть идея, но вы должны проявить к ним уважение. Вы не проявляете уважение к этим животным. Вам конец. Вы должны целовать их, любить их, гладить их. Все это должно выражать любовь.